Здравствуйте, с вами Илья Давыдов, компания eBay Автоматизация. В этом видео покажу функционал и настройку нашего виджета быстрой кнопки в сделках AMA CRM. У нас есть демонстрационная воронка, в рамках которой мы настроим наши кнопки. Для этого перейдем в триггерную настройку воронки и на любом из этапов добавим кнопку. Например, на этапе «Первичный контакт» мы знаем, что дозвонившись до клиента, менеджер должен перевести сделку на этап «Переговоры». Давайте добавим кнопку, выберем действие «Смена статуса», назовем кнопку «Переговоры», выберем воронку и нужный нам этап. Готово. Например, на этом же этапе мы знаем, что менеджеры часто просят перезвонить завтра. Давайте добавим кнопку, выберем действие создания задачи», назовем кнопку «Занят перезвонить завтра», выберем тип задачи, например, «Связаться с клиентом», в разделе «Создать задачу со сроком выполнения» выберем «Через один день» нажмем кнопку «Готово». И давайте на этот этап добавим кнопку и выберем действие создания примечания». Назовем кнопку «Недозвон», пропишем в примечание «С «Короткие гудки», нажмем «Готово». Сохранить внесенные изменения нажатием кнопки в правом верхнем углу «Амосерен» «Сохранить». Теперь давайте посмотрим, как менеджер будет пользоваться нашими кнопками. Вернемся в воронку и провалимся в любую сделку на этапе первичный контакт. Внутри мы видим наши кнопки. Представим, что менеджер не дозвонился до клиента, слышит короткие гудки. Чтобы не тратить время на перезвоны, мы нажимаем кнопку не дозвон и переходим к следующей сделке. Представим, что менеджер дозвонился и, как часто бывает, клиент попросил перезвонить завтра. Менеджеру осталось только нажать кнопку «Занят» перезвонить завтра и вернуться к обработке сделки по уже поставленной задаче. И, наконец, менеджер дозвонился до клиента, и теперь сделку нужно перенести на этап переговоры. Нажимаем кнопку, и сделка безошибочно оказывается в своей воронке на нужном этапе. Нашим виджетом вы можете настроить сколько угодно кнопок, на любых этапах, в любых воронках. Также нет ограничений и по количеству менеджеров в аккаунте. Для того, чтобы заказать виджет, на нашем сайте в разделе «Виджеты АМАСРМ» откройте окно «Виджет» быстрой кнопки для сделок в Заполните поля и нажмите кнопку «Заказать виджет». Сразу после этого вы отправитесь на страницу заключения договора оферты и оплаты виджета стоимостью всего 5000 рублей. Пока вы заполняете короткую анкету, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по установке и настройке виджета нашим специалистам через любой удобный для вас удаленный способ. А на этом все. Всем спасибо. До свидания. Пользуйтесь AmoCRM и нашим виджетом быстрой кнопки».